Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу самые дешевые фьюзы на данный момент в PET-симулятор X. А, естественно, с новыми космическими питомцами. Так, давайте попыхнемся, где у нас находится фьюз-машина. А некоторые комбинации мы с вами сами попробуем проверить, а некоторые я уже знаю и сейчас вам их покажу. Так, чтобы получается нам скрафтить легу новую. Нужно выбрать вот таких два питомца и одного Аксолота. Так, пробуем. Отлично, что-то у нас тут получилось. И это Лего. Четко. Так, следующая комбинация. Давайте попробуем. Это получается 4 да, вот таких Реймбов Так, Пробуем. Смотрим. Отлично, работает. Уже две леги есть. Так, давайте снимем питомцев, чтобы они нам не мешались, чтобы сразу видеть, что нам выпадает, и не открывать по сто раз инвентарь. Так, все, давайте теперь проверим мою личную комбинацию, которую я думаю то, что она сработает. Это нужно 4 вот таких кота космических. Так, пробуем. Отлично, работает. А сейчас нам выпала Лего, но уже другая. Но это уже все было так задумано, нужно, чтобы именно она выпадала. То есть с четырех вот таких космонавтов нам выпадает с каким-то шансом Лего, а с каким-то шансом вот такая вот фигня. А что там у нее по статам? Ну, так, в принципе, нормально. Так, также давайте проверим комбинацию с Dark DM Reaper. Ом. Так, выбираем их два, и давайте однобом обычного пришельца, вот такого. Пробуем. Отлично, лего. Как видите, все работает. Давайте сразу их несколько штук накрафтим. А, Насчет шансов я точно не знаю. Может быть 50 на 50, но скорее всего вот этот именно шанс с DM риперами, он 100%. Так, ну в принципе у меня тут этих реперов довольно много. Сейчас я думаю получится накрафтить у нас очень много таких лек. И естественно они пойдут на раздачу. Также не забывайте про лайки и подписки. Вам не сложно это сделать. Мне будет очень приятно. И раздача будет у нас завтра, то есть во вторник в 16.00 по МСК. Так что всех жду. Можете приходить. Так, поехали. Пробуем. отличным. Значит, скорее всего, это комбинация стопроцентная, и с нее выпадает лего. Так, поехали. Да, отлично, работает. И теперь давайте проверим комбинацию из вот таких радужных пришельцев. 8 штук, выбираем их, и посмотрим, что нам сейчас... Так, ну, в принципе, неплохо. Так, давайте попробуем 9. Ага. Тогда давайте 10 попробуем. Смотрим, выпадет нам Лего или нет. Ага, почему-то не хочет попадать. Ладно, давайте тогда комбинацию по 8 делать. И теперь посмотрим, давайте, статистики этого Аксолотля. Ну, в принципе, так. Я думаю, пойдет. Это у нас Эпик. Это у нас Рарка. Mm -hmm. Так, тогда давайте Сейчас Покрафтим еще их Из 8 вот этих пэтов У меня в принципе их довольно много Сейчас выбиваем тут питомцев И попробуем из, из них сделать Легендар Так, получается из 4 вот таких аксолотлей у нас получается вот такая Лего статистикам они чуть-чуть послабее. Mm -hmm. Так, давайте попробуем тогда из пяти штук, я думаю, получится. Mm -hmm. Получилась фигня, ясно? Ладно, тогда давайте опять этих двоих соединим, аксолотлем и получим лег. Да, кстати, иногда может не срабатывать, это ничего страшного, просто пробуйте выбрать другого аксолотля. Все отлично получилось. Значит, комбинация вот с такими пэтами Которая сейчас показал, особо не работает. Вот так запоминайте, что я тут крафчу, и потом также можете повторять. Так, ладно, давайте попробуем 12 пэтов объединить. Может быть, из них получится у нас Лего. Да, из них получается обычная Лего. То есть, которая с первого яйца. Давайте тогда по 12 штук будем делать. А, как видите, шанс у нас получается не стопроцентный, но что поделать. Так, объединяем. Все, отлично, они у меня закончились. И теперь получается из таких трех лег можно будет сделать а, вот такую легу. Давайте проверим. Да, отлично, все работает, круто. Так, ну и в принципе давайте с других Крафтим, что у нас там получится, что нет. А давайте, значит, 4 штуки вот таких еще объединим. Проверим, 100% это плюс или нет. Так, как видите, это получается у нас не стопроцентный шанс, но все равно, типа, выгодно. Из них можно будет потом сделать легу. Еще раз. Все отлично получилось. Ну, в принципе, на этом будем заканчивать. Вот такие у нас фьюзы получились, какие-то выгодные, какие-то нет. Можете заново все пересмотреть и самые лучшие фьюзы для себя выбрать. С вами как всегда был Исбан. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и пока.